Ребят, всем привет! Сегодня у нас будет необычный влог. Смотрите, вот это есть мое как бы место рабочее, где я ну, везде пишу, вещаю ролики, где я снимаю себя с лицом. И вот эта вся обстановка, она ну как бы меня немного напрягала. Я всегда в камеру пытался убрать вот эти цветы. Они просто насколько гармонично смотрятся, ну как по мне. Я не знаю, мы с женой лет пять назад выбирали... Какой у нас цвет настроения был тогда, <смех> Ну, короче, вот это такую стену мы взяли, ну и реально оно, ну, как бы не пляшет. И я все время думал, как вот эту ситуацию исправить, как сделать уютный какой-то уголок, чтобы я мог там записывать видео, делиться какими-то своими мыслями. И короче, полазил в интернете и решил вопрос этот, вернее решить эту проблему, решил 3D панелями. И вот. Посмотрите, вот какой целый, я не знаю, ящик приехал в этот 3D-панель. Вот так они выглядят. Вот. И, короче, в чем, как бы, преимущество? Я могу вот это все дело залепить э, на стену. То есть на обои прям. Не надо ничего шурхаться там, щетками делать, снимать, обрывать обои. То есть вот это все дело клеится. Как это будет выглядеть, я не знаю. Ну, блин, взял белый цвет, просто обычный. Я думаю, ну как бы будет лучше, вот посмотрите, я думаю, ну реально будет лучше, вот это все дело закроет. Плюс вот там он стена, смотрите, большая, она тоже еще в цветочках, я тоже ее залеплю вот этим белым, вот он, вот он. Я думаю, это будет ну, намного как бы поярче и подымет на настроение, потому что времени нет сдирать обои, переклеивать новые, красить стены, а вот эта штука, я думаю, меня спасет В общем, вот это все дело Я буду делать сам, клеить Несколько часов у меня есть Попробую, как это э, работает Если, блин, результат будет классный ну, Напишите, скажите, поделитесь своими мыслями Может и вам кому-то пригодится То есть с этих кирпичей можно ну, вообще там вырезать Разные приколы, где-то на углы клеить Ну что, хороший разговаривать Погнали лепить Да. снимайте да ну вот друзья прошла неделя вообще-то но это все поклеено где-то за три подхода как видите у меня уже и прическа изменилась Но ну, просто времени катастрофически не хватает как по мне это намного лучше чем было цветочки и вот давайте глянем на эту сцену не на сцену а на стену тоже вот здесь убрали цветы то есть они вообще некрасивые. красивые, гляньте какие эти цветы были, вон в углу осталось, как всегда не хватило панели, надо будет докупать. Вот здесь стену я сделал отлично, а вообще тут а, придолбаться не к чему. А так как первый опыт был, то вот здесь получилось в принципе хреново. А если вы будете клеить вот эту штуку всю, кстати за подоконник к этому тоже сделал, ну сразу загнул, не знаю будет держать или не будет, но мне показалось так лучше, какой-то тюль повесим будет классно. А вот здесь, когда будете клеить панели, смотрите вот видите воздух, вот это хреново, почему, я наклеил и просто швы прилаживал и думал, что вот этого достаточно, а надо на самом деле, когда вы там шоу на шоу делаете, ну проходиться и придавливать вот так тряпочкой, тогда оно клей и все, ну, хорошо схватывается в общем на той стене классно а вот здесь, не знаю, может такое случиться что 6 листов даже отпадет Но ну, это первый опыт поэтому как и везде в финансах мы первый опыт мы теряем здесь мы можем потерять в виде когда отвалится несколько панелей, Но ну, это ерунда я их если что докуплю ну и в принципе вот так преобразовался мой блогерский уголок я думаю уже чуть получше кстати вот эта лампочка если ее подключить я не знаю это косметологи кто там ее пользуется мне хватает света ну в принципе снимать видео особенно последний ролик где с лицом можете посмотреть нормально вытягивает вот и места занимает мало в принципе вот так но я все же думаю перейду на ту стену какой-то столик куплю и буду на той стене снимать вот так ребята ну в общем друзья и все о чем я хотел вам сказать, я вам показал все, что творилось и творится сейчас у меня в комнате. Я думаю, она преобразовалась, она стала светлее, ну и намного, намного, как по мне, она получше. Поэтому вот эту тему реально рекомендую. Кому нет времени, кто хочет на обои, накидали, там вариантов вообще этих панелей. Если под подсвет кирпича, если полосы, и однотонные, и бамбуковые, чего только нету. Это мне обошлось, они по скидке были 90 гривен, по-моему, квадратный метр. Нет, 90 гривен лист, а в листе 70 на 70. В общем, вот так, там сами уже считайте. Обычно средняя цена где-то 100-110, но ну, я выхватил за 90. Поэтому с точки зрения того, что я вижу, мне нравится. Могу ли я вам рекомендовать, я не знаю, потому что... Ну извините, сколько они у меня побыли там неделю, да? Поэтому какие-то рекомендации дают от полугода в год, как они себя поведут, не подваливаются, не подклеится. Поэтому то, что я вижу сейчас, круто, быстро, ну и качественно, но мягкое, теплое что говорят там шумоподавляющие. ну посмотрим. Я еще также кучу роликов нашел, я не проверял, что здесь ну чем не обольешь, там вплоть до маркера, не знаю, там ребенок засорит рукой грязной, что можно влажной тряпкой это все дело убрать, вот, не проверял и не хочу, зачем мне это нужно, в принципе там роликов куча в интернете. В общем, друзья, кому интересно, пожалуйста, пробуйте, занимайтесь своим домом, ремонтом. Ну и я же говорю, если нужен какой-то уголок, как мне, к примеру, то бац-бац-бац, наклеили, там еще можно там комбинировать. Но, как видите, в моем случае, брал, хотел вот этот кусочек поцепить и зацепился так, что сделал всю стену одну и сделал всю стену вторую. Поэтому тоже здесь будьте осторожны, может понравиться. И весь дом переклеите. Вот, вот такие эти панели. Все, друзья, вот такой был ролик. Реально не по теме моего канала, но я думаю многим это может быть полезно, потому что ремонт делают все. Поэтому от вас жду, конечно же, лайка. Подписывайтесь на канал. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем удачи, всем пока.